Для измерения и построения углов используют специальный прибор «Транспортир». Шкала транспортира представляет собой полуокружность, разделенную на 180 равных частей. Обратите внимание, что у транспортира две шкалы, внутренняя и внешняя. У внутренней и у внешней шкал начало отсчета располагается с разных сторон. Поэтому при работе с транспортиром надо быть внимательным чтобы получить верный результат.